Если быть точным, то в 10 сентября, когда на Ubisoft Forward анонсировали ремейк одной из самых моих любимых игр, которая в свою очередь является частью незаслуженно забытой разработчиками из Ubisoft серии игр, а именно игры Принц Персии Пески Времени. В трейлере анонса показали многое, и подтянутую в сравнении с оригиналом 2003 года графику, визуальные эффекты, и более проработанные модельки персонажей, и... Все остальное, за что в итоге фанатское сообщество чуть с потрохами не съело юбиков. Даже сейчас под официальным трейлером, как на русском, так и на английском языке, можно увидеть один конкретный повторяющийся мотив. Ремейк «Принца Персии» выглядит так, будто этому ремейку в скором времени будет необходим свой собственный ремейк. Пользователи отмечали несовершенство графики, которая будто бы пришла с 2010 года с какой-нибудь PlayStation 3 или Xbox 360, а лицо принца в одном моменте из трейлера так и вовсе было названо новым Drake Face'ом. Ну и конечно же больше всего смущало дата выхода этого ремейка, 21 января 2021 года, то есть через 4 месяца после анонса, и это еще больше взбудоражило и без того беспокойную публику. Игру заранее крестили провалом, так как за 4 месяца навряд ли получится что-то исправить или подтянуть, Да и чтобы учесть все косяки, которыми фанатское сообщество практически растоптало предстоящую игру за несколько месяцев до релиза, нужно было бы отложить ту самую игру как минимум на 5-7 лет, что превратило бы разработку в самый настоящий производственный ад. Разработчики, кстати, вполне оперативно отреагировали на негодование массы выкатили некоторые пояснения. Игра, мол, находится в разработке не первый и даже не второй год, и работает над ней большая команда из 170 человек. Да и с бюджетом у них все в порядке. В основном проблема для разработчиков заключалась в движке envil Engine, на котором аж с 2007 года была выпущена куча игр студии, включая и пару игр серии Prince of Persia, а именно перезапуск 2008 года и многими ненавидимая The Forgotten Sands. Как заявили сами разработчики, этот движок больше заточен под открытые миры и их изучение, а оригинальные пески были короткой и линейной игрой. Плюс движок плохо реагировал на перемотку времени, что доставило больше головной боли во время разработки. Почему разработчики не взяли другой движок для игры, который отлично бы подошел для требуемых задач, не ясно, да и навряд ли когда-либо будет известно. Но суть даже не в этом. По итогу выход игры был перенесен дважды. Сначала его перенесли с января на март, а потом и вовсе на неопределенный срок. Мотивировали перенос тем, что пусть разработчики и пытались сохранить дух оригинала, а также сделать уникальный визуальный стиль, но все же решили пойти на поводу у фанатов и попытаться что-то исправить. Но на это ушло так много времени и сил, что по итогу отложить выход и добилить игру стало для них лучшим решением. Не знаю, повлияла ли на это решение ситуация, полыхавшая в то время с Cyberpunk 2077, которая до сих пор задевает за живое многих игроков, или же нет, но остановиться и доделать игру, чтобы в итоге угодить игрокам, это, пожалуй, было мудрым решением. Только задумайтесь, даже ненавидимая многими из-за серии игр Assassin's Creed и Far Cry Ubisoft смогла взять ситуацию под контроль и отложить выход ремейка, о котором, к слову, уже больше года нет никаких новостей. А те же те, кто забили огромный болт на переиздание классической трилогии GTA еще до ее выхода, и выкатили на рынок, сделанный криворукими долбебами кусок говна по абсолютно невменяемой цене. И причем те же люди, которые делали этот ремастер, ранее занимались портами других игр по лицензии Rockstar на iOS и Android. Да-да, это вот они делали порты GTA и на мобильные устройства. Еще раз, только задумайтесь: крупная компания дает по сути свое детище на ремастеринг не тем людям, которые бы горели созданием качественного ремастера трилогии, а другим людям, которые уже зарекомендовали себя, но зарекомендовали себя созданием посредственных портов на мобилке. Да, конечно, кто-то мне возразит, чего ты придираешься, это уже не был полноценный ремейк, это был лишь ремастер, но это же не делает ситуацию лучше. По-моему, нет. Ну а ситуация с GTA, как и ситуация с Кибербанком в свое время, еще надолго засядет в умах обычных потребителей разного рода контента, как... Примеры самых амбициозных и самых провальных проектов. Довольно крупных проектов, между прочим. Возвращаясь к ремейку Песков, лично я его никогда особо не ругал или не хвалил. Да, меня повеселил Дрейк Фейс и небольшая скудность местного визуала, но я не был столь критичен к игре. Для меня даже в анонсирующем трейлере игра выглядела в лучшем случае неплохо и создавала сказочную восточную атмосферу, поэтому выхода игры я скорее ждал, чем не ждал. Более того, выход данного обзора, который я напомню будет на оригинальные пески, планировался аккурат к выходу ремейка, но не чтобы срубить хайпа на инфоповоде, а скорее наоборот, чтобы просто рассказать про игру и сделать вывод о том, нуждается ли эта игра в ремейке. Вообще, обзор этой игры напрашивался лично у меня чуть ли не с выхода обзора на черепашек, ведь про игру мне действительно хотелось рассказать многое, в том числе потому, что это игра от Ubisoft. Плюс с ней у меня связана своя история, пусть и не особо интересная. В обзоре на Tomb Raider Legend я упоминал, что у меня был друг, который познакомил меня со многими играми, большинство из которых я люблю до сих пор. Друг тоже никуда не делся и продолжает им быть, во всяком случае я на это надеюсь. Э, так вот, одной из этих игр и были пески времени. Правда, в них он особо не играл. Другу всегда больше нравились два трона, в которые я так по-нормальному никогда и не играл. Как и в «Схватку судьбой», как и в «Перезапуск 2008 года», как и в «Забытые пески». Да, с этой серией я знаком исключительно по пескам, и на самом деле не вижу в этом ничего зазорного. Да, я не познал ураганного экшена «Схватки», которая по заверениям некоторых игроков давала прикурить многим проектам. Я не был, как многие, разочарован двумя тронами за то, что их урезали по жестокости и немного по геймплею, а также завезли скудный сюжет. Но мне по большей части никогда и не хотелось особо в них играть. Более того, я только под конец осени 2021 года узнал о том, что все игры серии можно купить в стиме, и сразу же купил всю антологию. А значит, что опробовать все игры серии я все-таки когда-нибудь дорешусь. Знаете, для меня основной и очень большой проблемой в детстве было прохождение песков дальше определенного момента. Если говорить более конкретно и спойлерно, то для меня проблемным местом была битва с песчаным батей принца. И играя в игру на ПК, я очень-очень много раз перепроходил историю исключительно до этого момента, который наступает где-то через 30-40 минут после начала самой игры. Но все изменилось после того, как мне в руки в 2007 году попал вот этот вот диск. Кстати, по факту, этот диск стал чуть ли не первым моим запоминающимся опытом в покупке видеоигр на носителях вообще, так как эту игру я покупал себе сам. Проблема заключалась в том, что на 2007 год мало где можно было купить лицензионные игры для PlayStation 2, так как приставка не прошита, а в Эльдорадо, где я и купил принца. Помимо него было много других игр, трогать которые я вообще не хотел. А еще эта игра стала одной из первых, которую я полноценно прошел, при этом даже не один раз. Более того, я даже поставил для себя своеобразный рекорд скорости ее прохождения. Для меня это 3 часа и 20 минут. Я тогда о спидранах вообще не знал, но свой рекорд прохождения я так и не побил, даже спустя почти 15 лет. Уже после этого игру я прошел примерно с десяток раз, однако полноценное прохождение игры на ПК я осуществил только в конце 2020 года, когда и записывал футажи с геймплеем для обзора. О господи, я тянул с этим роликом больше года. И на самом деле я смог испытать удовольствие от игры во время прохождения, перемешанное с ностальгией и неподдельным интересом, будто мне снова 10 лет и я снова впервые сел играть в пески. Поэтому к этому обзору я не буду подходить с изначальной целью, которой было бы рассуждение о том, стоит ли делать ремейк Песков или нет, хоть я и выскажусь на эту тему ближе к концу ролика. Ну а сейчас же я просто расскажу о ней, как об одной из любимых игр моего детства. Да, предисловие, как и обычно, было затянутым. Зато теперь мы сможем перейти к обзору этой замечательной во многих смыслах игры. И если к этому моменту чай и печеньки у вас закончились, то можете поставить видео на паузу и сходить в магазин за тортиком, так как приключение нас ждет долгое. И нет, это не повод сделать вас жирными, такими же, как и я. Я просто хочу вам пожелать приятного аппетита. Итак, Prince of Persia The Sense of Time вышла в 2003 году из-под пера студии Ubisoft Monreal на многие актуальные тогда платформы, ключевыми из которых являются PlayStation 2, 1 Xbox и ПК. Из себя игра представляет экшен-адвенчуру от третьего лица, где нам в лице принца Персии, вот эта неожиданность, предстоит пережить увлекательное приключение и попасть в самую настоящую арабскую сказку, полную крови и слез. Сюжет игры, кстати, рассказывает игроку не кто-нибудь, а сам принц, то и дело комментируя какие-то моменты во время прохождения. Да и начинается игра с его рассказа о том, что он со своим отцом, королем Персии Шахраманом, пытаются захватить замок индийского махараджа, в чем им помогает предатель-визирь. Во время осады замка принц оказывается отрезанным от отца и вступает в сражение с армией Махараджи, пробираясь в сам замок полный хитроумных ловушек. Там принц и обнаруживает песочные часы, да не абы с чем, а с мифическими песками времени, только вот они мало интересуют принца. Целью уже молодого и горячего персидского юноши становится кинжал, находящийся в другой части сокровищницы, до которого принц добирается весьма стильно. Хотя на самом деле он и до этого покажет, что по части несуществующего тогда паркура он вполне себе неплох. Короче, добравшись до кинжала, он попадает в ловушку, при которой замок начинает рушиться, и сам принц чуть не погибает, но во время активированной пески времени, хранящейся в кинжале, спасают парня от премии Дарвина, которой тогда также не существовало, и принц по итогу выбирается из замка. Добравшись до отца, который уже вовсю руководит процессом присваивания песочных часов времени, принц демонстрирует ему кинжал. И тут в дело вступает вероломный Визирь. Мол, Ты обещался дать мне все, что я попрошу, Ваше Величество. Так вот отдай мне этот кинжал. Само собой, шахроман обламывает Визиря: Мол, это трофей паренька, а ты иди там и возьми себе что-нибудь другое. Конечно же, кроме песочных часов. Полностью потерявший всякое доверие королю, визирь показывает нам содержимое своих легких, заодно демонстрируя его мотивацию к получению кинжала и часов, и вся ватага отправляется в к тамошнему султану, прихватив с собой не только сокровища Махараджи, но и несколько наложниц, одна из которых настырно так наблюдала за тем, как расхищают ее драгоценности. Ой, я сказал ее? Упс. Спойлер... По прибытию в Азад Шахраман дарит Султану песочные часы времени, ну и у Султана возникает закономерный вопрос, а это собственно что? Хитрый визирь тут же вступает в диалог, мол теперь Султан владеет безграничной мощью и вообще могёт управлять временем, однако чтобы это сделать и активировать запечатанные в часах пески времени, в них нужно вставить кинжал, который принадлежит принцу. И так как ну никто не подумал о том, чем это будет чревато в итоге, принц спокойно вставляет кинжал в часы, пока одна из наложниц кричит что-то вроде... «Не лезь, блять, дебил, сука, ебаный!» Пески теперь на свободе, и многие из тех, кто попал под их влияние, превращаются в песчаных монстров, а сам принц, увидев фактическую кончину своего отца, уходит оттуда и от визиря, который тут же предлагает ему что-то в стиле "Отдай кинжал, и я верну все как было!» Кобыла. После этого и начинается основное похождение принца по творцу Султана Азада с целью выжить, а затем получить возможность натягивать кишки визиря на кинжал времени в течение 10 минут. Ну а мы с вами после этого продолжительного экскурса в завязку сюжета можем наконец перейти к не менее интересной части игры, а именно к геймплею. Как известно, Любая экшен-адвенчура в своей геймплейной части подразумевает два главенствующих способа взаимодействия с миром игры. То, как игрок двигается по этому миру, и то, как игрок взаимодействует с интерактивными элементами этого мира. Будь это что-то, что можно сломать, что-то, что можно собрать, и что-то, что и кого можно убить. И ни для кого не секрет, что оба способа взаимодействия с миром в песках стали в каком-то смысле инновационными и позже распространились по многим играм и игровым сериям. И да, я могу заявить это со всей ответственностью ничего не понимающего в видеоиграх дебила, пусть на 2003 год представителей схожего геймплея было немало, хотя лично я игр именно с элементами паркура, которые бы активно заставляли игрока его использовать, и с того времени не помню. Но это я уже забегаю наперед, ведь для начала я хотел оценить сам игровой мир, по которому придется путешествовать игроку. Если задаться вопросом, выполняет ли игровой мир свои функции в контексте песков, а именно хорошо ли он проработан, интересно ли его изучать и тому подобное, то ответ будет скорее да, чем нет. Вообще, если рассматривать локации песков как мир, который нужно изучать, то в таком контексте он проигрывает каким-нибудь другим играм. Так как история все еще остается линейной, то и локации по сути являются перевалочным пунктом от одной комнаты с монстрами или загадками до другой такой же комнаты. Попробую объяснить по-другому. Ты приходишь на одну локацию, бьешь монстров, иногда решаешь головоломки, если на уровне они есть, стильно перемещаешься по нескольким уровням локации и доходишь до своеобразного чекпоинта, о котором мы практически сейчас поговорим. При этом большинство локаций довольно обширные и там есть где разгуляться, как с точки зрения сражений, так и с точки зрения изучения. Проблема заключается как раз в том, что при линейности самой игры изучение сходит практически на нет. Игра сама покажет куда и как тебе идти. Игра сама подкинет что-то важное для изучения или собирания. И за редким исключением упустить что-то достаточно сложно, и игра никогда не заставит тебя возвращаться в эту локацию или сдержаться здесь надолго, то есть по сути исключает бэктрекинг и не дает сбавить хоть и однообразный, но уверенный темп игры, который можно легко сравнить с американскими горками. Собственно, делает эта игра как раз во время сохранения пройденного этапа на том самом своеобразном чекпоинте, представляющий собой небольшой воздушный песчаный столб. И перед сохранением вам обязательно покажут пререндеренный ролик с кусочками того, что ожидает игрока на след следующей локации. Приятная деталь, которую, к тому же, можно повторить и пересмотреть, если вдруг вы ее пропустили, и неважно намеренно это было или случайно. Сам же мир довольно хорош для передвижения и не вызывает практически никаких проблем, опять же учитывая насколько прыток ловок сам принц, в управлении которым практически нет никаких нареканий. Тут и вдоль стен можно побегать, и с колоннами пообниматься, и по уступам полазить, и от стенки к стенке поотпрыгивать. В общем, влажная мечта гиперактивного школьника того времени во всей красе. А учитывая, что паркур в песках это не просто механика ради галочки, а полноценный геймплейный элемент, который используется во время игры постоянно ввиду общего геймдизайна, то передвигаться по миру не надоедает до самого конца игры. Опять же, только задумайтесь, в 2003 году разработчики из Ubisoft смогли сделать игру, которые основные геймплейные механики не просто были сделаны не для одноразового использования, а наоборот шли с игроком аж до самого конца игры и даже не надоедали. Глядя на это, невольно задаешься вопросом, когда же Ubisoft свернула не туда? Тем не менее, ни одним паркуром принц един, он еще и ножиком в щи кому-нибудь может зарядить, что умело будет продемонстрировано еще в самом начале, во время осады замка. Боевая система в игре достаточно разнообразна на мой взгляд, но в этом же плане у игры есть и большой минус, то есть ее можно пройти, пользуясь по сути двумя приемами и с различными вариациями. Но давайте обо всем по порядку. Базовая атака принца позволяет бить противника и составлять небольшую и нехитрую комбинацию, но легко парируется обычным блоком, поэтому наиболее эффективно против самых слабых противников. Тем не менее, блокировать атаки может и сам принц, если это необходимо. А это бывает необходимо, особенно в моментах, когда вокруг вас пятеро или шестеро противников и они зажимают вас в тиски. Благо, во время блока принц может еще и перекатываться, как и вне оного. Более того, если вдруг вышло так, что принца положили на лопатки, то и в положении лежа он сможет выставить блок, что позволяет выиграть время и успеть подняться на ноги. Но наиболее эффективным приемом на ранних этапах игры станет так называемая прыжковая атака, когда принц захватывает противника, прыгает ему за спину и имеет возможность без особого сопротивления дважды нанести ему удар мечом, после чего противник падет замертво. Еще одной такой атакой является атака от стены, при которой принц как ни странно отталкивается от стены и летит в сторону противника, причем у этой атаки есть два подтипа, в первом принц летит в противника с мечом и пронзает его несчастную тушу, а во втором принц делает то же самое что и при прыжковой атаке, только не взбираясь по самому противнику, а отскакивая от стены за спину противника. Такая атака наиболее эффективна уже в середине игры, когда появляются противники, способные сбросить принца с себя во время захвата. И заметьте, пока что были приемы без использования кинжала времени, а ведь и они в арсенале принца имеются. Самым очевидным приемом с кинжалом является поглощение поверженного противника или песчаных пучков этим самым кинжалом, о чем мы поговорим немного позже, так как эти поглощения являются элементами прокачки персонажа. Еще один универсальный и, пожалуй, мой любимый прием в игре, это поглощение противника непосредственно во время прыжковой атаки, при которой вы сначала наносите противнику удар мечом, оглушая его, а потом наносите удар кинжалом, поглощая попавшего под удар недруга. Опять же, работает это не всегда и с определенным типом плохишей, так как такой прием может оказаться запросто заблокирован. Еще один прием, связанный с прыжковой атакой, наоборот, сначала заставляет вас ударить песчаного зомби кинжалом, что у его в так называемый песчаный ступор, а потом уже позволяет ударить его мечом, разрубая поверженного противника напополам. То же самое можно проделать и без прыжка на противника, и это может потребовать дополнительной атаки мечом, если до этого удар был заблокирован. И вы не поверите, но это практически все, что вам нужно знать для среднестатистической стычки с противником в игре. И остается только тактически применять полученные знания, чтобы умело расправляться со злынями, коих тут на самом деле хватает. Опять же, если делить всех противников на подкатегории, то их как раз можно поделить на простых, средних и сложных. К простым я бы отнес обычных и толстых песчаных зомби в тюрбанах, стражников с одноконечными глефами и зомби с цепями. Как раз их можно запросто забирать с прыжковых атак и формить на них заряды до кинжала. Но опять же об этом попозже. К средним противникам я бы отнес сексапильных зомби наложниц с парными кинжалами и огромных стариков зомби с молотами, которые не позволяют игроку проводить прыжковый удар с поглощением на втором ударе. При этом молотовые еще и не дадут тебе атаковать их прыжками от стен. Ну и самые сложные, это конечно же стражники с двухконечными глефами и элитная стража с огромными мечами, которые хоть и не позволят захватить их для прыжковой атаки, но слабы перед атаками от стен. Впрочем, не стоит их недооценивать, так как именно они способны заставить вашу попку нервно поерзать в кресле. Еще одним подтипом противников, о котором я умышленно умолчал и не стал их классифицировать в предыдущих подтипах, это животные, подвергшиеся песчаному влиянию. Всего типов животных три. Это скоробей переростки, песчаные аисты и летучие мыши. Встречаются животные в игре достаточно часто и иногда могут заставить вас понервничать, так как и они нападают группами по несколько штук. И если скоробеи раскидываются на раз-два, так как сражаться с ними приходится на земле, и аисты не составляют труда при стычке, так как хоть и летают, но нападают по одному, то летучие мыши откровенно раздражают. Суть в том, что они нападают на принца, когда тот находится буквально в подвешенном состоянии, где-нибудь на уступе или балке, и нападают сразу толпой. При этом отмахнуться от них за раз у вас не получится, так как при уничтожении пары-тройки мышей они отлетят, дав ему возможность продвинуться дальше, а потом снова начнут атаковать. И так до тех пор, пока от средних группы в 12-13 мышей не останется 3-4 мыши. Более того, если вам не повезет и во время атаки мышки смогут вас ранить, то вы либо сорветесь с уступа и успеете ухватиться, либо вы упадете вниз и вам придется переигрывать этот момент заново. Конечно, это наоборот идет игре в плюсы к разнообразию и к хардкорности, но лично меня это раздражало каждый раз, когда я встречал этих тварей. Благо перемотка до сих пор спасает. Кстати говоря, никогда не понимал, почему одними из противников животных стали именно скоробей-переростки. Ну, то есть, ладно птицы, у Султана был свой птичий двор. Ладно летучие мыши, которые жили в пещерах на территории дворца. Но откуда взялись скоробеи? Ни какие-нибудь экзотические кошки типа тигров или пантер. Не собаки. А именно скоробеи. Либо у кого-то во дворце на зарплате проживал ученый, способный вырастить жука до размера бульдога, либо волшебная водичка, протекающая в местных источниках, позволила появиться целой популяции гигантских жуков. Эх, вот бы мне такого лет 10 назад на дачу. Не, ну а что? Намного лучше хранить навоз в шарах, чем огромной воняющей кучей. Ну и, само собой, парочка боссов в игре тоже присутствует. Причем парочка, это их реальное количество в игре. Первый, это, конечно же, песчаный батя, которого я успел упомянуть в самом начале. А второй, что логично, сам визирь, с которым нам придется биться в самом конце игры. И поверьте, это даже не спойлер, так как игра заявляет двух этих боссов чуть ли не со старта игры. Так вот. Оба босса в меру хардовые и в меру больно дерутся. Но если песчаный батя является боссом, который готовит принца и игрока к последующим противникам, наиболее грозным и сильнее дерущимся, то визирь является обычным финальным боссом игры и не несет особо эмоциональной подоплеки в битве с ним. Это как если бы вам в реальной жизни пришлось подраться с бомжом, которому вы пару часов назад дали 100 рублей в качестве милостыни, а в итоге он попытался ограбить вашу девушку, будучи бухим в говнину. великолепное сравнение. Особенно если учитывать, что у меня нет девушки, и я никогда не дрался с бомжами. Блин, как много хорошего проходит мимо меня. Зато Песчаный Батя является интересным боссом как с точки зрения будущего геймплея, о чем я уже упомянул, так и с точки зрения сюжета. Представьте, убитый горем, предательством и досадой молодой принц, который винит сам себя за то, что доверился старому колдуну и отправил всех на погибель, вынужден сражаться с изуродованной оболочкой своего отца, некогда могучего воина и короля величественной державы. И итогом этой битвы становится решение положить конец этому кошмару и запечатать обратно пески времени. Как по мне, это отличная эмоциональная подоплека, позволяющая понять мотивацию принца, который хочет не забить огроменный болт на происходящее и не свалить, а сделать правильную вещь, хотя бы для самого себя. Что же до самого боссфайта, то тут он сложен как раз потому, что сам песчаный батя повторяет приемы элитной стражи и учит в будущем бить их по тому же паттерну, что и самого батю, а еще тут впервые появляются стражи с двухконечными грефами. да и в целом тут хватает противников, которые больно кусают за жопу неподготовленного игрока, что и вызвало проблемы у мелкого меня. И уж даже не знаю, что помогло мне в свое время одолеть песчаного батя во время прохождения игры на PlayStation 2, наличие удобного управления с геймпада или мотивации наконец пройти эту игру. В общем, я думаю, по поводу боевой системы и противников все более-менее понятно. Поэтому самое время перейти к самой важной и самой интересной механике. Которая одним своим упоминанием продавала игрокам саму игру. И наконец-то поговорить о песках времени, позволяющих, как ни странно, манипулировать со временем. Собственно, ничего хитрого тут нет. Основная механика песков это обращение времени вспять, что позволяет избежать смерти во время передряг или пересмотреть тактику боя. Или же избежать глупой смерти во время передвижения по дворцу и решению головоломок. Помимо этого, принц способен на время замедлить ход времени. Ага, замедлить ход времени на время. Именно так эта механика и объясняется. Проще говоря, игрок при нажатии клавиши, если у кинжала доступно и заполнено соответствующее деление, которое по-английски называется Power Tank, а я буду называть его силовой рожок, способен войти в Bullet Time и пусть пуль в игре нет, но избежать атаки противника игрок сможет. Собственно, с помощью этого же силового рожка игрок сможет и замораживать противников, превращая их в левитирующие кучи песка, о чем я говорил ранее. Лично я этой механикой редко пользовался, по причине того, что мне и без нее комфортно игралось. Третья же механика является полноценной ультимативной способностью и очень хороша во время ожесточенной схватки с толпой противников. Она позволяет заморозить вообще всех противников на короткое время, после чего игрок может телепортироваться к каждому из противников и разрубать их. Естественно, такая мощная атака задействует весь заряд имеющихся силовых рожков, и восполнить их можно либо с поглощением песчаных зомби, либо с поглощением пучков песка, тут и там раскиданных по локациям. Ну и собственно, раз об этом зашла речь, что можно поговорить о прокачке. И так как мы начали с кинжала, то про его прокачку вначале мы и поговорим. Как можно было отметить по футажам, у кинжала времени есть два типа зарядов. Круглые – это песчаные баки, которые можно создать при поглощении 8 пучков песка, а в виде месяцев рядом – это те самые силовые рожки, которые копятся при поглощении песчаных зомби. Создание одного нового силового рожка возможно при поглощении 16 зомби, но стоит учитывать, что новый рожок не будет создан, если все рожки заполнены, а нового песчаного бака еще нет. Проще говоря, чем больше у вас песчаных баков, тем больше у вас силовых рожков. Следующая прокачка связана со здоровьем принца и реализована она простым и в то же время интересным способом. Видите ли, восполнение уровня здоровья принца осуществляется, когда принц пьет воду, при этом неважно, откуда он ее пьет. Из питьевого фонтанчика, из бассейна, из банной воды, где до песчаного инцидента кто-то намыливал свои э э э телеса. Так вот о прокачке, в игре встречаются некоторые потайные места, которые либо скрыты от игроков стенами или дверями, на вид готовых к тому, чтобы развалиться или которые так и просят себя сломать, либо же эти места находятся у игрока на виду, нужно только чтобы он их сам заметил. Ведут данные проходы к огромному пространству, состоящему из кучи мостиков и одного фонтана. И если принц из него попьет, то тут же достигнет эффекта равного действия у дедового самогона на организм первоклашки и шкала здоровья не намного увеличится. Всего таких мест на всю игру 10, и найти их и вправду не составляет труда. Впрочем, для всех, кому такое искать трудновато, существует тунны гайдов в том же Стиме. Кстати, именно прокачка через питьё показывает, что действие игры происходит в арабской сказке. Нет, серьезно, только в сказке человек может попить грязную воду из бани, где уже кто-то мылся, и при этом не умереть из заражения. С другой стороны, в некоторых российских городах из-под крана бежит вода не чуть не лучшего качества, так что... Я думаю, можно считать, что Принц еще повезло. Еще один тип прокачки так называется скорее косвенно, потому что не является прокачкой в прямом смысле этого слова. Дело вот в чем. На протяжении всей игры принц будет менять не только свой внешний вид, постепенно оголяя свой молодой и горячий арабский торс, но и свое оружие, которое так или иначе будет попадаться ему на пути. Всего мечей в игре 4. Первый идет с принца в комплекте, второй попадается в банях, Третий в библиотеке Султана, а четвертый и самый ультимативный попадается в последнем акте игры. Как и говорил ранее, каждый новый меч немного мощнее предыдущего и позволяет больнее бить противников, а также быстрее ломать стены и деревянные двери. Ну а самый последний меч, помимо всего прочего, еще и с одного удара уничтожает песчаных зомби. Это позволяет принцу вообще не пользоваться кинжалом времени, которого, кстати, у него к этому моменту и так не будет. В целом, пользоваться этим мечом удобно и приятно, и даже хорошо, что он попадается исключительно под конец. Кстати, о конце, к которому постепенно подходит блока геймплея. Здесь мне хотелось бы поговорить о встречающихся головоломках, тут и там разбросанных по всему пути от начала игры к ее концу. Если оценивать головоломки в игре глобально, то они в большинстве своем не вызывают сложности при решении, а при должной сноровке щелкается игроком как семечки. Тем не менее, если спросить любого игравшего в пески человека, какие головоломки в игре он запомнил, то есть шанс наткнуться на одну из трех запоминающихся головоломок. Первая встречается практически в самом начале, когда нам надо помочь истеричному стражнику активировать систему охраны дворца и соответственно усложнить себе жизнь различными ловушками. Не сказал бы, что в игре их много, но самые популярные это вращающиеся столбы с лезвиями, вращающиеся пеньки с большими лезвиями, знаменитые шипы выскакивающие из плит на земле, вращающиеся пилы в стенах, вот это вот хрень которую я называю клешнями, ну и пожалуй все. Правда, иногда встречаются моменты, где нам нужно пройти через тону ловушек открывшейся двери за определенное время. Потому как, если дверь закроется, то придется опять бежать в начало и открывать ее. Так вот, возвращаясь к головоломкам. Активация охраны системы запоминается как раз потому, что для первого раза она сложна и тем, что там беснуется стражник. Причем как в оригинале, так и в русской локализации. Но на самом деле нужно держать в голове, что при захвате любого стержня его лучше обратно не отпускать. И тогда головоломка решается за пару-тройку минут. Вторая популярная головоломка, это головоломка с проходами ближе к концу игры, где нам надо найти фару, которая в это время плечется в купеле. Тут на самом деле тоже достаточно простой паттерн поиска нужного прохода. Нужно лишь прислушиваться к звукам воды рядом с каждым проходом. Вы не представляете, насколько было сложно проходить это место в первый раз, когда максимальной громкостью телевизора была тише громкости самого громкого шепота, и услышать что-либо было практически невозможно. Приходилось запоминать, в какой проход ты заходил, и записывать его отдельно. И да, тогда интернета у меня не было, поэтому посмотреть гайд по прохождению я не мог. Ну и третья головоломка встречается сразу после второй. И связана она с зеркалами и лучом света. Вполне стандартная головоломка для такого типа игр. Еще одна такая есть в библиотеке и встречается немного раньше. Но лично мне почему-то запомнилась именно эта головоломка. Тащим-то тут тоже все просто. Для каждого зеркала есть метка на полу, останется лишь поставить зеркала в правильное положение. Итак, что же можно сказать о геймплее песков времени по итогу? Ну, тут все предельно просто. Игра отлично играется и в наши дни. Бегать по локациям и истреблять толбу песчаных зомби весело, как и паркурить по стенам и балкам. Кататься на веревках Аки Тарзан и обниматься с колоннами. При своей линейности игра умела, на мой взгляд, тасует потасовки с головоломками или обычными побегушками, отчего ни драки, ни паркурные прогулки не успевают надоесть. Наоборот, учитывая, что игру можно не напрягаясь пройти за 3-4 часа, чувствуется небольшая незавершенность. Небольшая такая нехватка геймплея, и поэтому лично я садился за повторное прохождение сразу после первого. Ну или загружал чекпоинт с наиболее интересным моментом и играл в свое удовольствие. Ну и самое главное, играть в песке было банально весело, поэтому я бы дал геймплею 87 из 100 и перешел бы к остальным составляющим этой замечательной игры. И начнем мы, как это принято, с графической составляющей визуального оформления игры. Как по мне, на момент 2003 года игра выглядит просто сногсшибательно. Опять же потому, что у игры великолепный визуальный стиль. Глядя на оформление внутренних и внешних пространств и проработку болванчиков, лично я невольно проникаюсь атмосферой настоящей арабской сказки, где то и дело выпринят один на ковре самолёте и будет мчаться от бушующего потока лавы. Локации добротно проработаны и наполнены мелкими деталями. Тут вот и там во время побегушек можно заметить частицы, сгущенный воздух, у ткани и воды есть даже своя физика, что не может не радовать. Единственное, что немного выдает старость у игры, это модельки персонажа, югловатые и немного кукольные, но все же проработанные. Поэтому в целом графическому оформлению игры я бы дал 83 83,100, как образцовой игре с шикарной проработкой на 2003 год. Перейдем к звуковой составляющей, которая, как и графика, полноценно погружает в арабскую эстетику и атмосферу. Звук проработан на уровне. Шаги, плеск воды, удары мечей о стены или тушу песчаного зомби, лязганье стали о сталь, фоновые шумы, кряхтение принца или урчание зомбей, Лично для меня все звучит вполне отлично. Чего уж там, и «Принц», и «Фара», и даже Визи в оригинале звучат великолепно. И поэтому даже их немного картонные модельки наполняются жизнью именно благодаря людям, их озвучившим. «Принца» озвучил Юрий Лавенталь, довольно известный в определенных кругах актер озвучивания. Одна из последних запоминающихся его работ – это голос Питера Паркера в игре Marvel Spider-Man 2018 года и ее спин-оффе про Майлза Моралиса 2020 года. Собственно, думаю, он и дальше будет озвучивать Паркера в этой линейке игр. Фару озвучила актриса Джанна Вейзик, и кроме роли в песках она больше нигде особо не засветилась, ну, судя по интернету. За визири же говорил Барри Деннен, подаривший свой голос многим персонажам на ТВ и в видеоиграх. Например, его могли запомнить по Dota 2, где его голосом говорят Кеос Найт, Фэнтом Лантер и Рубик. That's right, I am. А в моей любимой Fallout New Vegas, точнее в ее дополнении Dead Money, он озвучил Дина Дамина, некогда знаменитого певца и шоумена, а теперь манерного гуля с острым языком и таким же чувством юмора. К нашему сожалению, в 2017 году мистер Деннон неудачно упал в собственном доме и умер, так и не оправившись от черепно-мозговой травмы. В русской же логализации от небезызвестной Акелы за многих мужских персонажей, в том числе и за принца, говорит всем известный Петр Гланс. Но ты у меня такого члена получишь, сука-на. А другую часть мужских персонажей, в том числе истеричного стражника и визиря, взял на себя Борис Репитур. Фар уже озвучила Татьяна Казакова, заслуженная артистка России, которая ушла из жизни в 2019 году. Ее голосом говорили многие персонажи в локализации Атакелы и Фаргуса. Кому интересно, можете прогуглить ее сами. Что же до музыкальной составляющей, то здесь можно смело заявить, что перед нами образец из разряда «Услышал один раз и влюбился на всю жизнь». На мой взгляд, композитор всей серии Стюарт Чатвуд сумел не просто создать аутентичную музыку, но настоящую феерию смешения арабских мотивов и рока, отчего при каждой драке ты не просто ловишь некий флоу от музыки, но и ей в такт стараешься забить насмерть очередного песчаного зомби. Особенно любимый мной момент, где музыка очень в тему и очень аутентична, это пролет камеры в тюрьме, куда случайно падает принц. Вы просто послушайте, как эпично и круто звучит музыка в этом моменте. Да, лично у меня в первый раз улыбка на лице растянулась прямо до ушей, а такое бывает со мной вообще не часто. В последний раз такое было, когда я проходил Doom 2016 года, чей саундтрек ходит в топ-3 моих любимых вместе с песками и Getting Up. Причем это я говорю так, навскидку. Наверняка, если посидеть и подумать, то я целый топ-10 моих любимых видеоигровых саундтреков составлю. Хм, ведь это идея для ролика. Короче говоря... Звук у игры выполнен добротно, голоса и в оригинале, и в локализации вполне приятные и не вызывают отторжения, а даже наоборот чувствуется ностальгично, а музыка это отдельное произведение искусства лично для меня, поэтому звуковому оформлению игры я поставлю 92 из 100. Ну и в конце поговорим о сюжете, который на самом деле достаточно хорош, во всяком случае на мой взгляд. Происходящее в игре это буквально брутализированная арабская сказка, мы okay, okay, трагичная и незабываемая настолько, насколько это необходимо. Конечно же у этой истории, как и у всех других хватает изъянов и неточностей, но в основе своей она дарит положительные эмоции и достаточно хорошо передает как общую атмосферу, так и личный мотив каждого из персонажей. Поэтому лично я бы дал игре за сюжет 87 из 100. Так давайте же подведем итоги. Геймплей 87 из 100. Графика 83 из 100. Звук и музыка 92 из 100. А сюжет 87 из 100. Общий балл 349 из 400. Или же 8 из 7 из 10. Что является отличным показателем для игры. Да, конечно, игра не идеальна. Она достаточно непродолжительна и проходится при желании за пару вечеров. А то и за один. Местами не дожата по геймплею и сюжетно, графически игра местами устарела, что логично для почти 18-летней игры. Но играть в песке времени весело, влекательно и просто хочется. И отвечая на вопрос, а нужен ли вообще этой игре ремейк, я бы ответил, что и да и нет. Конечно, от моего мнения ничего не зависит и вряд ли кто-то будет к нему прислушиваться. Но если нынешние Ubisoft действительно подошли к ремейку песков с теплом и трепетом, а не как очередному Ассасину или последнему Watch Dogs, если они действительно стараются сделать годный ремейк, то почему мы должны верить в то, что они все испоганят? Конечно же, скорее всего, так и будет, потому что это Ubisoft. Но надежда, как говорится, умирает последней. Да и потом, никто у нас не отбирал и старые версии полюбившихся игр. Что в трилогии GTA, что в пески можно играть абсолютно спокойно, хоть купив игру в стиме или юплее, хоть скачав ее с таррентов. Что, конечно же, осуждаемо, но если хочется. На самом деле главное, чтобы сама игра была хорошей, и в нее было приятно возвращаться, даже спустя долгое время. А уж пески времени справляются с этим как надо. Что ж, на этом на сегодня все. Если видео вам понравилось, то не поленитесь поставить лайк. Но если же оно вам не понравилось, то не поленитесь поставить дизлайк. Несмотря на то, что дизлайки теперь на Ютубе не отображаются. Ваша реакция будет как минимум честной. Как-то так. Также не забудьте пройти в комментарии, написать пару добрых слов об игре, или пару негативных слов обо мне, если я вдруг что-то забыл, или о чем-то не рассказал. Или если вам видео не понравилось, и вы просто хотите излить желчь. Я этого не запрещаю, как в принципе, и ничего. Ну и надеюсь, что видео вышло аккуратно к моему дню рождения. На самом деле, я хотел выпустить ролик от дню рождения, но у меня немного не получилось. Плюс, после дня рождения я смог позволить себе покупку нового микрофона, который вы и слышали на протяжении всего этого обзора. Такие вот дела. Поэтому лучшим подарком от вас для меня и лучшей поддержкой будет подписка на канал. И не забудьте прожать на колокольчик, чтобы узнавать в будущем о выходе новых роликов самым первым. И помните, что только ваша поддержка и именно ваша поддержка держит мой небольшой кораблик на плаву. Я очень ценю. Каждого, кто ставит лайки, кто комментирует ролики и даже тех, кто подписывается на канал. Так или иначе, спасибо вам за просмотр, низкий вам поклон, и мы обязательно увидимся в следующий раз. Пока!